Салют, друзья! А, знаете такую поговорку? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Так вот, друзья, сейчас делюсь с вами одним интересным инсайдом. Это реальный секрет. А, буквально на днях в ближайшее будущее, в ближайшем будущем, стартует э, супер-классная компания из Швейцарии. Это акционерное общество. А, и что она себя представляет? Это реальная часть, вернее, это реальная глобальная криптосистема, которая включает в себя и обучение блокчейн-технологиям, и э, криптовалюте, и бирже. это и краудфандинг, и платежный институт, это будет социальная сеть, которая будет оплачивать деятельность своим партнерам, то есть вы ставите лайки, да, вам за это платят, и это реальная торговая площадка. То есть в чем реальные преимущества? И самое что интересное про эту компанию сейчас никто не говорит, вернее ее информация о а ней, о названии, о том, что это будет, хранится в секрете. То есть в данный момент активные лидеры со всей планеты объединяются им, уже готовят свою структуру для того, чтобы чтобы а, на старте показать хороший результат. А, в чем преимущество работы непосредственно вот с этой компанией, которая вот буквально на днях открывает свои двери для всех партнеров? А, официальный старт на май 2017 года. Регистрация откроется уже в апреле, то есть можно будет получить свою реферальную ссылку и уже начать строить свою команду вот буквально вот на днях. А, это реальное швейцарское акционерное общество, то есть понимаем, да, уровень, статусность всего этого мероприятия. На сегодняшний день уже оценочная стоимость компании составляет порядка 13 миллионов, миллионов евро. Uh, плюс, uh, что интересно, да, это реально гибридный алгоритм То есть люди уже смогут майнить свою собственную криптовалюту uh, Как по технологии Proof of Work, uh, так и по технологии Proof of Stake То есть такой гибридный майнинг 2 в одном И большой плюс это никаких вам токенов, никаких сплитов, никаких заморочек Почему? Потому что здесь uh, очень серьезный um, подход к реализации самой вот uh, криптосистемы да, в целом что еще интересное, вот включая в себя бизнес-модель. Да, это пакеты, которые состоят из четырех элементов. А, это и криптокоины, это и обучающие материалы, это и активность за, вернее, оплата активности в социальной сети. И это бонусные, вернее, рекламные бонусы. То есть, ну, реально все круто. А по росту, да, каждый человек заинтересован в том, чтобы у него деньги его росли, инвестиции его приносили. Доход. Так вот, смотрите. Стартовый курс монеты, которые ожидается да, вот которая будет вот-вот реально сейчас пойдет торговаться на биржах, начинается с 10 центов. Уже к концу 2018 года его цена составляет 10 евро. То есть, представьте да, себе, зашли вы на 10 центов, просто, не зашли, просто вот у вас есть возможность да, увеличить свои деньги а, в 10 раз. была цена 10 центов, стала 10 евро, и это только, да, грубо говоря, полтора года работы. То есть расти, знаем, да, сколько сейчас стоит биткоин, сколько сейчас стоит все интересные и популярные криптовалюты, да, то есть это цена за 100 баксов, поэтому реально здесь можно просто-напросто увидеть, как деньги из копеек превратятся в реальные миллионы. Это реально здорово. А, ну, самое, что интересно, да, то есть все будет работать на 8 языках. Будет своя собственная академия, которая будет проводить обучающие семинары, мероприятия а, по криптовалюте, по технологии блокчейн, по платежному институту. А, это из Супер классный качественный контент, который буквально, да, вот сейчас, э, после открытия, после того, как лидеры в Берлине заключат уже да официально так сказать открытие произойдет сразу же пойдет супер качественная реклама по всему интернету ну, это реально в помощь всем партнерам а, и это классная партнерская программа то есть здесь до 11 уровня выплачивается э, бонусные это линейка никаких бинаров тренаров и так далее то есть до 11 уровня можно будет зарабатывать сумасшедшие деньги а как мы видим да здесь еще идет рост увеличения а, в глубину то есть такого реально еще не было Охват сейчас на данном этапе мы видим, да, то есть это и Европа, и Азия, и страны СНГ э, дальше будет только шириться. То есть еще раз повторю, друзья, 11 апреля официальное открытие компании в Берлине. Вернее, начало регистрации В мае, 11 мая, ну, середина мая Будет официальное открытие То есть, когда уже можно будет приобретать пакеты Поэтому сейчас у каждого из нас Есть возможность подготовить свою Собственную команду, познакомить людей С этой информацией и на старте Заработать хорошие деньги, да, то есть для того, чтобы Иметь хорошую фору Как это всегда у больших Лидеров, у солидных, массивных лидеров Да, у них всегда есть форум. они всегда знают Инсайт, они всегда готовят Людей заранее, и сейчас мы это можем сделать наравне вместе с ними. То есть, каждый вправе а, для себя решить, хочет он зарабатывать или нет. Я реально хочу заработать несколько миллионов долларов, а то и больше, поэтому я вот сейчас да, делюсь этой информацией вместе с вами. А, если хотите знать больше информации, понятное дело, она есть. Спрашивайте, задавайте, есть закрытые чаты. Есть э, э, вся необходимая информация Я просто не стал вам затягивать э, Слишком много, да, вливать в первый ролик Поэтому спрашивайте, интересуйтесь И реально у вас будет профит а, Я желаю вам всех благ, удачи, друзья А я снова за работу. пока